Ла, ла ла ла ла ла ла Так, пошлите до деда Кости. Я, правда, не знаю, где он живет. А, нет, я знаю, где он живет. Он же мне в прошлый раз показывал. Так. подарок. тут такие цены у нас в... осталось. В городе цены из-за того, что у нас ну, был президент. Э, э, синий президент был. Ну, этот да. синий Адриан. Но да, сейчас... Мастер. Сейчас, мистер, потом... Так, нам вон туда, вон туда. Так, нам сюда... Нам сюда, там охрана. Так, пойдем через верх, я что-то сегодня не хочу разбираться с этими полбесами. Вот так, вот так, так. Так, так где он же? Так, поднимаемся сюда. Вот так, вот так. Паркур по деревьям, давайте. нужно будет... Подмести, а уже как бы ровит Мы где? Я вас да, вижу. Стой, подожди. Ради болит меня. Давай, Спинка. давай быстрей. Подожди, ты где? Нас, жди. Очень вообще не Ладно, пойдемте по низу, уже. Да. Нельзя прыгать по деревьям. Так, так, здесь Родик. ускоряемся. Она, здесь вот она. так, вот так. Вот так. вот, вот так, вот так. Все, А было. вот он этот дом. Превратилось в лед, почему-то, у меня вся вода. Я не знаю почему, но выходит вода. Тук-тук-тук. Кто-то молт, а? Где? Здорово. Привет, Где -то. привет, привет -то. внучок. Здорово. Ты выходи, выходи, Здорово. выходи. Здорово. Я застрял. Мы там где-то с подарочками. С подарочками, да. Нормально, мне ягоды не нужны, Вот тебе лопаты, ведро, лопаты, ведро, лопаты, ведро. вам хлебушка. Вот только сделал почти, вот что вот этого, Ладно. вот это вот этого, вот, это, вот это. А подкармливаешь, да, дед нас? Ну вот это вот еще и вот это. Так, и И а да. союз. Сейчас пойдемте в мой, в мой дом. Так. Не будем искать. Да идем. А ребят, вы не знаете, как тут комбайнер чинится, потому что вот машина сломалась. И а как ты я... не едет, ни вперёд, ни ножа. Не Нет, мы не знаем. Я раньше убрал вот так вот в лоб и поехал косить травку. Лоб, лоб, лоб. И... Нет, я почему а тут как бы не работает, сломалось. Работа не даже... <связь> угу. Ладно. Ладно. У меня вот на глаз такой Это... медаль такая. Да-да-да, мы видим. А... Че, дед, как ты тут поживаешь? Да. да плохо все, уже годы не все понимают. Фрейди клит, спина болит, не могу ничего делать. Так. Ну, мы тебе поможем. Давайте. О, хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай, а а, а, а ч ⁇ песни а выключили? А кто забрал классинку? Я да, не, не понял. Не знаю. Это не, понял. Это не <с он. Ты украл ее. Я вас сейчас. У тебя она? Пластинка? Ну, у меня, у меня пластинка. нету ничего. У ну, меня тоже. У нас тоже да. нет. Подлинно, да. Заходи. Боже. Просто... Да. Просто... Да. Да. Я не понял, где у меня да, да, Мы не знаем, моя... дед. Да. Так. У нее есть. Держите, вот горена, вам пирожков напекла. Да. Дед, да. ты серьезно, нас не выпустил? Надо же тебе вернуть, а то ты. Тяжелую эту искать нельзя. Я ниже этого. Все, много музыки слушать нельзя. На, забирай. Так у же там что? есть? Там работа, шахты какие? -нибудь. А, а, а, а это что, дед? Дед? дед. На Ставь. улицу. В другую сторону. Дед. А это что? Это, это что? Что за проход? Дед. Дед. Дед. О, это вот мой собака Жорик. Жорик. Это Жоряна его пирожками накормила. Вот он вымахал. Ты ты а? Бля, он больной, собака вообще больная, ее надо срочно Жорика усыпить, пьёшь. усыпить собаку. Да там, наверное, все кекались, когда ты с ним ходил. Так, вы где? Пойдемте, О, я там что-то вижу. Да, вот тут вижу. Там, вас, Здесь какой-то мост. Дед? Может, сберешь, или... Я на деревьях. Мы, короче, побежали. Я потерялся. О, о, тут футбольное поле. А что тут? Я тут... Господи, надо... о, помните. О, Так, что там? Почему Здесь все шарфы? сундуки, они с ловушкой? Мне это не нравится. Помогите, я потерялся. Не знаю. Вот, Где вот, Дед Гарена? Вот, вот, вот, вот, О, а дед, ты а? уже пришел. Так, что это? Здесь какие-то... Ну Точно. Порно сейчас как-то. И тут я копал. И о, я о вот это уже нормально. <сам> так, <вы сам> это сделать? что такое? Дед. Чё ты врешь? Тут не этого ничего. Нет. Нету. Нет. Нет. Нет. Лови, да. меня, ну, не, не знаю, есть наступление. Так, ну пошлите дальше. А там шахтеры работали, или работали. Ну, работали, сейчас я тут не вижу. Я тут работала раньше. Ой, так круто. Аккуратно. Так. Нет, тут обвал почему? может случиться. Ну, здесь железо. Нет, да, бьешься, здесь или? обвал может. Да, там гравий. Ох. Нет, Ох, я дарить не я. Ну, ладно. А у меня вот, есть фонарик? Ладно, вот возьмем отсюда, Возьми. думаю. Вот все, посвечу. Господи, <свечу> что это что человек? Ко мне идите, я что-то нашел. Где ты нашел? Что это. Чё это? А? Что это такое? Что? <свечу> Сас, дед. <свечу> не бойся. Нет, нет. Не боюсь. Нас, это... Нас, что не говорил, я уже уже. Сас, Ой, мы Сас, мы тебя не нашли. Это. Серьезно? Почему я... мне коорди... координаты за... показывали, что ты вообще не здесь, не там, и вообще не знаю, где ты? Я думала, что он, что он, нет, за... да. он говорит, он не... А что у меня координаты показывают, что Саша... С... Сас находится вообще... Каком то это вообще фиг это пойми. Это? Дед, нет, ты умер, жив? Дед, умер. дед, <свят> подъем. <свят> Убирай эту воду, разлил вот тут. Это... <свят> я, я Змею. видел. Змею... Того, а, вот. Да это да у тебя крыша. Хорошо. Пойдемте отсюда. Игра, Надо прикольно. уходить, а то тут все сейчас засыпет. Да, я <свят> Ну что, давай, мол, иди. Ай, давай, давай. О, иди. у тебя кремень. Маленький. Давай поехал. Сос? Давай, давай-давай-давай. Давай. Садись! Беру, сейчас, сейчас О. Быстрей. Я быстрей, иди. конечно. Я, я... О, я так, посмотрим, как там дед. Подожди, деда оставлять не будем. Дед, давай. Мы A -a -a. тебе поможем, дед. Поможешь, дед, дед, мы тебе поможем. Садись. Douay. Дед, ты зачем ломаешь? Садись, дед. Да его сейчас сомьёт, дед. Дед, Дед. я не влезаю. Дед, так. О, поехали. Нет! Нормально ты поедешь. Дед, сейчас <связь> стой. Надо. Убери Дед. эту. Ой, вот ой, эту убери. Сейчас... Так, да, подожди, давай мы тебя... Я научу, мы... О, мы... О, давай, вы... о, давай, о, Давай, о, о, о, нет. Да. <связь> <Тебя связь> <тоже. связь> <связь> о, Нет, нет, нет, о, Нет! Всё, бы... кто умер? Ой, где, ты где умер? Ты умер? Я не умер, ты Я еду. Неужели Давай. спустя шесть лет? Ирина, как там тебя, тут должен был быть браслет. Мне мило Мой внучок вот говорил, что тут должен быть, быть браслет. Браслет. Да, был. с дверьми связаны, связаны, да он не, не говорил, он потерял его. Милок? Какой милок? Это да. Максимка, Максим говорил, что он тут потерял браслет, дед. Он, наверное, не здесь потерял, он, наверное, <непрошен> в городе его потерял. А ты его не видел, случайно? <непрошен> да нет. <непрошен> нет, все, дед, пока. Деда. Деда, надо дед дед, блин, дед змея вылезла. Дед? А, помоги, дед, змея. На тебе, Дед ты большин. Иди отсюда, дед. Дед больной, дед, давай. Дед, шуруй. Где ты куртку На Аликспрес. Низкий цены. О, это, это что болезнь. там такое? Так, мне не нравится а, это с псина? Слышь, а моего... Ой, бобик, а да. бобик, да. А это что? А это что такое? Вы это видите? Радужно. А это... Там поле и такая мини-корость, Пригода. О, мячик надо мне забрать домой. Слышь? Это что за цветной город? Тут ярмарка, типа, ярмачный город. Ну, тут пока никого нет. Наверное, люди Почему? все в город поехали. Там все страшно. Ну тут, тут на выходные приезжают, потому что тут <звуки> и вот шуры греху. Понятно, я тут вижу бомжи какие-то ты бомж дед так. ладно белки вы где мелки мы вот они мелки. <сёк> мы а куда-то идем. Он нас <сёк> погладит. Ой. Так, мы твоего и Бобика. И я ж твоего бобика даже... огрею. А твой, твой бобик я пошел на Эльсивую башню. Тебя пойдемте на Эльсивую башню? Мы идем, дед. Он А на пенсию, и... пенсию. А да, на пенсию ты когда пойдешь? Когда нам будешь деньги давать? Да. А -а -а. Ты не мой внучок. <т <limits> <т <minimalist> Значит, эти Значит. Хотя можешь Я тебе стану. Я, я потерялся extent. опять в этом Вот я у всегда деда всегда с, с ориентацией плохо. Не так, здесь... Ай-яй-яй. Как ты умер, тут вода. Я, а... я хотел спрыгнуть, но а я не спрыгнула. Ну ты разбился, а, а мы спрыгнули. Что тебе? А сколько у тебя пенсия? У меня пенсия, сейчас посмотрим. У тысяч в месяц. Mm -hmm. Ну это моя примерно это ты... четверть моей ты... зарплаты. Луко не меня? Ай? Да я твою <соценно> куртку забью. <fuer ourselves>. Что, да, давай, да пошни, Дед военный, он тебе сейчас это отфигарит, отфигарит. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, Привет а -а -а. а -а -а. Ай, а -а -а. а -а -а. а -а ты в дед балбес Дед, О, деда бал... дед. Не бей дедушный Дед, посмотри, дед. Заряд, дед. дед Дед, посмотри вверх Смотри. Дед, змея Ладно, вставай, дед, хватит валяться. Нет, вот нет. змея. Виолетовая бабочка. бабочка. Она белая, дед. У тебя уже Фиолетовая. У вот, тебя бодочка. и проблемы и с э, ориентацией. И проблемы с э, дальтонизмом. Дольтон, и вообще. Вот. Дольтон, вообще, дольтон, вообще. А офигел, дед. Сделай, сделай, Ладно, все. Дед, пока, да? я пошел домой, ты там, гуляй с ребятами. Дед, давай я вам трюк покажу. Давай дед, показывай. Мы, короче, Смотри. Смотри. смотришь? Ага. Не надо, дедушка. Да, вот вы тут побудьте, 5, вот 5 8. 8. 8. 8. Хорошо стоим, дед. Подожди, да, дед. Я дед, я супер класс дед. Дед нам супер-класс покажет. Дед, ты где? Yes. смотрите наверх. Видим, нет, давай. Дед, ловлю. Ловлю, ловлю, ловлю, ловлю. Эй. Я тебя поймал, я тебя поймал. Тогда вообще лошара, я сам так могу. Это я тебя поймал. Ты не можешь, это я как бы. Дай я, дай мне его я тебе... Сейчас я тебе Давай покажу. Нет, Сейчас я первый. Ноги. Нет, ты не надо, я, дед. Я. А то у тебя все... на эти хрупнут ноги. Я еще могу как, кстати, дед, все. Пры пры прыжок с тройным переворотом сделать. Так, дед. Давай, ты прыгай первый, ты первый, прыгай. Я не а хочу, дед. Прыгнул с переворотом. Так, да, с что? приворотом. Ведро? Верди, не, забудь. не забудь? Как? Как? А я... давай, ну что, ну, а магию. Я, Либо, у меня я... я, ведро, верну? Что? я верну, верну, верну сейчас. Пожалуйста, ведро. Я тут. Давай, сзади ведро. вас. Я. Стой, то когда я спущусь вниз, и ты потом прыгнешь. Давай. Подожди, стой. Без меня никуда. Так. Видишь меня? Хорошо, что меня нет. Вот так... Нет, подожди, я еще не пришел. Да, меня потерял? Потерял. да, мы тебя видим. Что? Да вы это врани, вы не. Да, ну ка ты мне. Почему я не смог? Ну, Просто... Давай. Пилок, потому что, Просто, я... я... просто, просто, просто, просто... ненастоящая Так, У я вы... прыгаю. Ты настоящая я ты не настоящая А ты настоящая. Просто надо раздать Понимаешь? Печка так, дед, все, могись, Дед, пошел ты нафиг. Видите? Твои трюки ужасные, я и ты смогу. ужасный, и всё, дед, отстань. Ура, я тоже смог. Так вы в воду вы прыгнули, можете... вы офигели? Где я? Смотрите, где я? Ты где, где, где, ты где, где дед? что где? ты там делаешь? Смотри, сейчас будет пуржок. Дед. Ты меня сглазил, дед. Нет. Просто дед не видит. Винкс не становится, винкс родиться. рождаются. А ты Дед! Но... Ты дурак! Но... А если бы ты ну, воду ты, убрал, ну, и Давай, прыгай. Прыгай. Вот. Мотри, смотри, Прыгай. Ну, ток, смотришь, смотришь. <laughs> Смотри, ну оп, оп, оп. Оп. Дед, Давай. дед, Давай. прыгай. Да? да, прыгай сюда. Хорошо, хорошо, не долиться только. Это скотина. А -а. Я, смотри, как... я домой пошел. пока, дед. И... Все, дед, Нет, пока. Я свой дом потерял, ладно, Макса переночу. Ну, Думаю, мы тебе, мы пикамни, тебе пикамни, поможем пикамни, дом найти пикамни, скоро когда-нибудь. Все, а я вы, у себя дома уже. Дед идет, Или не идет. А, так, быстрей, быстрее, быстрее закрывай пекабничную. Быстрее. Быстрее за... Зачем ее закрывать? Заходите. Пусть он я там будет. А вы не закройте ее. Не понял. Все. Прият, Али. Ой, <послужит> да я сейчас не Смотри, дед, дед, Ой, дед. я тебе бию. Привет, дед. Ой, дед. дед. Кстати, ведро, дай быстро. На, на, на, дед, на, на. Ой, дед. Вот ты сказал, мать, ведро пустое. Давай тебе его еще куда-нибудь. Мол, вот, Дед, не смотри, короче. Что там? О, дед, дед, не трогать, отсюда. Ты его дед. сам его украл. Я его не украл. Ты его украл из моего дед, поля. Давай, давай, давай, давай, дед, дед. внуками ты строил, дед. Ну, ты внук, Я тебя дед. сейчас лопатой по башке. Я тебя спасу. что дед все я спать выметайте с моего дома все, я... все, давай я вымет... с собой. нет давай. дед иди к своему внуку Гаринь, э, максиму а ты... вали к своему максиму быстро дед так ну, мне все, кажется я... тебе надо греть вот этой фигней не... так, все все все я понял принял все все, я все, на... все иди все. отсюда я не знаю никакого лука. Есть Подъем Ладно, спа. Дед. Лука. Полетел отсюда. Всё, спи, спи, спи, спи. Тебя лука. дед не потревожит. Ух, том, дед. Дед, я, дед, я, дед, я тебе сказал. Да. Ко, а, мне, Ко мне, мой трезубец верный. Ко Ко мне. Нет, сейчас, сейчас, сейчас. я, а! сюда, дед. я, я тоже буду ложиться спать. Нет, его... супер. А? О, начал висеть а? ну, в второе...